Каюмный Сыри, известный в Татарстане ученый, этнограф, литератор, философ, а также просветитель XIX века родился Габдель-Каюм Насыров, полное имя ученого, в небольшой деревеньке 2 февраля 1825 года. Его отец, известный богослов и мастер каллиграфии Габденасыр Бин Хусейн, преподавал в Мектебе. Там же получил свое первое образование и каюм. Позже отец отправил сына в Казань, где он продолжил обучение в Медресе. Молодой человек овладел персидским, арабским и турецким языками. Отдельно интересовался и русским. После окончания Медресе поступил в Казанский университет, посещал его на парах вольного слушателя. Литератор внес свой вклад в развитие родного татарского языка, а также стремился сделать все возможное для его сближения с русским языком. Ученый был уверен, что именно благодаря двуязычию культура Татарстана поднимется на небывалый уровень. Темами его трудов стали самые разные науки и отрасли фонетика, грамматика, физика, история, гигиена, анатомия, математика и, как ни странно, кулинария. Работы философа хранятся и в отделе рукописей и редких книг Казанского университета. Например, у меня на руках его работа, которая была переведена с арабского на русский и имеет название «Книга о воспитании», выпущенная в Казани в 1992 году. Помимо этого отдел хранит и научные работы Каюма Нессери, например, «Календарь», выпущенный в 1883 году. Научное сообщество Казани также относилось к Нессери с огромным уважением. Выдающиеся заслуги ученого-просветителя признало общество археологии и этнографии, членом которого он был долгие годы. Исследования, проведенные ученым в области этнографии и истории, с интересом слушали ученые во время заседаний этого общества. Более того, имя Каюма Нессери носит одна из центральных улиц исторического района – Старо-Татарская Слобода в Казани. До самой смерти Каюм Несери проживал вместе с родственником, так как у него просто-напросто не было собственного жилья. Все имущество мыслителя умещалось в двух комнатах. Современники свидетельствовали, что Каюм Несери имел большую библиотеку, каждая стена в которой была заставлена полками с книгами. Каюмный Сырис скончался 20 августа 1902 году в возрасте 77 лет. К летальному исходу привела старость и ослабленное здоровье. В последние годы жизни мыслитель мучился от паралича, но не сдавался. Пытался бороться с этим недугом при помощи специальных упражнений, которые разрабатывал самостоятельно. Известного ученого похоронили на кладбище Новотатарской Слободы. Организацией похорон занималась медресе Мухаммадия Амир Ахтямов, Никита Акиншин, Универньюз.